Огромный привет, дорогие уважаемые телезрители, друзья! Если у вас есть желание купить номер в отеле от мирового оператора, оператор Windom под брендом «Рамада», то вы попали по адресу ко мне, уважаемые. Мой номер 8 918 880 47. Смотрим сюда. Это перед вами отель Windom Ramada. И, дорогие друзья, у меня куча новостей, и я сейчас приложу одно видео все, с... все, со встречи от представителя непосредственно в Российской Федерации бренда Windom Ramada. Еще раз мы подтверждаем то, что наш бренд «Виндом Ramada был, есть и остается. Он будет управлять здесь, управляться под этим брендом. И сейчас я прилагаю видео, дорогие друзья. Приготовьтесь, пожалуйста. Видео пошло. Смотрите внимательно. Друзья, приветствую всех. На связи Григорий. Отель «Ромада». У нас сегодня крутые новости, коллеги. К нам сегодня приехал Директор по развитию сети Виндом по странам СНГ. Сергей, приветствую вас. Я очень рад вас видеть Сергей, смотрите, я знаю, что вы очень заняты, и вам скоро вылетать обратно, поэтому у нас будет всего 4 вопроса к вам. Давайте первый, самый главный вопрос, который тревожит всех инвесторов, и вот 10 тысяч агентов в Сочи, они все спрашивают это. Что с Виндом сейчас в России? Да, но на самом деле очень, очень сложный вопрос, с одной стороны, в то же время достаточно простой вопрос. Самое главное и самое принципиальное о том, что Уиндом на сегодняшний день продолжает работать в России. Это единственная американская компания из крупных топ-5 гостиничных операторов в мире, которая на сегодняшний день не закрыла ни одну гостиницу, которая не ушла из России, которая продолжает работать. И мы очень надеемся, дай Бог, мы также продолжим работать, несмотря на все сложности, которые возникают. Поэтому сегодня... Уиндом находится в России. Мы с надеждой смотрим на будущее. Мы очень надеемся в один прекрасный день открыть этот объект mm -hmm. вместе с вами, вместе с нашими инвесторами, с нашими коллегами. И мы вместе разделим этот прекрасный момент. Прекрасно, отлично. А скажите, пожалуйста, вообще, чем наша ромада уникальна или отличается от тех ромад, которые сейчас есть уже в России? На самом деле, каждая громада это уникальный проект. Это абсолютно уникальный проект. Уникальность конкретно этой ромады делает его. Локация mm – -hmm. это уникальность города Сочи, mm -hmm. это виды из, из номеров, это море, это закаты, это атмосфера. Mm -hmm. а, но хочу сказать, уникальность этого проекта в том, а, это, это сами инвесторы, сами собственники. Mm -hmm. Я имею в виду собственников, а, девеллокеров, которые строят этот проект. Mm -hmm. Мы перед тем, как заключать соглашение, перед тем, как входить в этот проект, mm -hmm. мы всегда анализируем. Mm -hmm. а, Стоит ли работать с этим собственниками? Не стоит И для нас, на самом деле, наши партнерские отношения, они подчас гораздо важнее, чем вообще просто получение еще одного объекта. Mm -hmm. Поэтому я могу сказать, что уникальность этого объекта, помимо локации, которая есть, помимо самого города Сочи, это имеет большое значение А компания, которая, которая стоит среди да, наших объектов. Да. Это строительная компания, это, это, это, это, это вы собственники этого объекта. Uh, это инфраструктура, mm -hmm. это качество работы, mm -hmm. это uh, создание объекта по стандартам бренда, mm -hmm. это бескомпромиссный подход с точки зрения наполнения, инженерного наполнения этого объекта. Конечно, есть определенные нюансы, есть определенная работа, которую нужно проводить. И все это в совокупности делает уникальный проект. Я могу сказать, что это один из лучших проектов. Мы искренне надеемся, что это новый флагманский проект. Mm -hmm. uh, прекрасная локация. Хотя, может быть, не самый центр города, но в этом есть свои плюсы. Плюсы в этом есть, да? это, это, это природа, это птицы, это mm -hmm. спокойствие, которое есть. Mm -hmm. Поэтому есть много плюсов, и самое главное, это то, что а, этот объект создается действительно под табовым маркой, романом Роман. и он соответствует тем заданным параметрам, которые были заданы в стандартных mm -hmm. Сергей, вы знаете, вот сегодня буквально там приезжали а, партнеры наши, да, и мы просто анализировали, и про просто открыли карты Google и смотрели реально, как сдаются наши романы. Вот мы открыли город Казань, и Екатеринбург, и еще Новосибирск посмотрели. В Казани минимальная стоимость была 13 600, причем на апрель все номера были заняты. А в Екатеринбурге минимальная стоимость была 12 тысяч рублей, а в Новосибирске это стоило 8 тысяч рублей. Вот Сочи это... В принципе, на территории России это самый такой, с точки зрения аренды, самый дорогой город. Но у нас получается, что Ромады не в уродных городах реально сдаются дороже, чем подавляющее большинство сочинских отелей прямо на первой береговой линии. Как это удается? Ну, здесь, конечно, совокупность разных факторов. Угу. Первый, один из основных факторов – это сила бренда. Угу. Ромада – это тот бренд, которому 65 лет вообще в, в мире. Угу. Это бренд. с который наиболее известен вообще среди гостиничной индустрии mm -hmm. во всем мире. Это, конечно, сила брата. Второе. Uh, Уиндом крупнейший гостиничный оператор в мире. Mm -hmm. Это абсолютно бесспорно. Могу сказать, что самый-самый-самый, потому что всегда над самом крупным, если еще какой то крупнее, либо появится, либо, либо в каком-то взаимом будущем. Но на сегодняшний день Уиндом входит в топ-тройку крупнейших гостиничных операторов. Uh, на протяжении последних 8-10 лет использует там, элементы искусственного интеллекта. А что немножко по-другому называл. Mm -hmm. Все любим говорить там ИИ, да, но а, именно действительно это технологии, да, это расширенные каналы дистрибьюции, mm -hmm. это сила бренда, это программа лояльности на сегодняшний день, которая включает в себя более 100 миллионов а, постоянных пользователей, до да, 100 миллионов это, это, это, это, короче, это, это как, как, как целая страна mm -hmm. да, по, по, по рамкам. Там Европа это, — это, это пять стран в общем, вместе взятых. Uh -huh. да? То есть это, это население средне, среднего государства европейского. Да? Это большое, но это по всему миру. Все это позволяет заполнять объекты. И, конечно, очень важно это а, работа команд которые находятся внутри объекта, это поддержание высоких стартов, стандартов качества, обслуживания, потому что сегодня все читают рейтинги, все читают отзывы, да, и если даже прекрасный объект, но с очень низкими там, отзывами и рейтингами, да, цена продажи очень сильно падает. Поэтому сила бренда, технологии, которые присутствуют, программа лояльности, которая позволяет продвигать, и работа с нашими гостями, сервис, качество, стандарты, все это в совокупности, делать объекты привлекательными для гостей, и гость готов платить даже более высокую премиальную цену. Да, да. Сергей, знаете, еще какой вопрос? Вот мы находимся в хосте, да, да. и здесь выбран формат именно 4 звезд. Почему это ну, хорошо? И почему вообще в принципе выбрано 4 звезды? Потому что я понимаю, что мы спокойно могли бы сделать его и 5-звездочной да? то есть в принципе. Ну, вы могли бы сделать да, конечно, 5, -5 звезд. Знаете, лакшери, да. Она забирает деньги, лакшери не дает деньги. Да. Да, лакшери очень хорошо с точки зрения маркетинга и продажи на первом uh -huh. этапе. Но очень тяжело и дорого обслуживать в последующих. Четыре uh -huh. а, звезды это У уникальная, уникальная ниша. Потому uh -huh. что четыре звезды выдает гибкость как торговаться в высокий сезон в сегменте пяти звезд по более высокой премиальной uh -huh. цели. Так более в низкий сезон а, делать а, более низкую цену для того, чтобы быть конкурентоспособным. А, поэтому четыре звезды для этого объекта, мы сказали бы даже 4 премиальные звезды для этого объекта, с учетом инфраструктуры, которая присутствует, это максимально оптимальный формат. Это позволяет а, более вести гибкую ценовую политику, а, иметь более высокую загрузку на этом объекте, а, иметь более низкие расходы относительно 5 звезд, а, эксплуатационные расходы, потому что излишний лакшери, да, это требует больше количества персонала, больше количества сервиса, больше количество amenities, фасилитис, которое необходимо. Все это в конечном счете да, понижает чистую прибыль. Yeah. Для инвесторов имеет значение это действительно баланс расходов и доходов, yeah. потому что в конечном счете это то, что дает людям зарабатывать. Четыре звезды это уникальный формат, который позволяет, с одной стороны, и торговаться в пятизвуточном сегменте, и зарабатывать, и при этом не иметь такие большие расходы, которые имеют, имеют пятизвуточную ресницы. Я всегда говорю, лучше иметь Четыре звезды и получать больше денег, да. чем иметь 5 звезд, и получать меньше денег, я имею в балансе, да. не в обороте. Все, вам, Сергей, огромное спасибо. На самом деле, то, что вы сейчас сказали, это очень ценно. Друзья мои, спасибо, спасибо вам большое и спасибо за ту работу, которую вы делаете. Спасибо да, за этот проект. Я еще хочу добавить для наших агентов или инвесторов, друзья мои, запомните, Ромада – это единственный строящийся отель в Сочи брендовый с международным отельным оператором. Поэтому инвестируйте в Ромаду. Всем хорошего дня. Друзья, всем доброго дня. К нам в гости приехал Александр Генрисман. Меня зовут Роман. Это управляющая компания Зонт Hotel Group. И сегодня мы хотим задать вам пару вопросов по поводу нашего отеля. Мы знаем, что в вашем управлении есть многие отели и в России, и за рубежом. И есть линейка отелей Ромада. Как влияет бренд на загрузку? Бренд влияет на загрузку хорошо. Надо честно сказать, что при прочих равных, когда у меня есть два одинаковых отеля, стоящих рядом с одинаковыми номерами, конечно, люди выбирают брендовый отель. Поэтому и плюс к тому, бренд дает необходимый уровень стандартов услуг. То есть вы точно знаете, что вы получите, и это тоже хорошо спасибо и скажите еще пожалуйста по поводу гарантированного дохода будет ли гарантированный доход в нашем отеле в соседнем отеле схема на которой мы работаем это схема аренды она предполагает минимальный гарантированный платеж за снятые за номера которые у нас в аренде поэтому на ваш вопрос я отвечаю да гарантированный платеж будет супер спасибо и последний вопрос по поводу инфраструктуры строй два застройщика у каждого объекта своя инфраструктура. У нас свой процентов. У соседей два бассейна. Конференц-залы. Расскажите, как гости отелей будут пользоваться инфраструктурой и будет ли закрытая территория, ну и пользование общества бассейна. Мы предполагаем, поскольку это все будет наше управление, как мы надеемся, мы предполагаем, мы предполагаем, что нам удастся сделать единую территорию по которой люди будут совершенно свободно передвигаться, и, но при этом, естественно, каждый гость каждого отеля будет самостоятельно пользоваться тем, что у него в пакете. То есть, если у него в пакете только его бассейн, то он только бассейн в бассейн своего отеля может ходить. И я уверен, что у нас будут пакеты, которые будут пересекаться, и, естественно, тогда можно будет людям и туда, и сюда ходить. Но наша задача заключается в том, чтобы на этой единой площадке с этим единым комплексом у нас осталось единое управление и единая концепция. у инфраструктура, в гости своим спа бассейнами. Если захотели там поменяться, прийти в другой, оплатили вход и воспользовались. Ну, мы конечно, гуляем мы вместе по всей территории. Нет. Насколько я понимаю, да. изначально это был единый исторический парк. Да. И наша задача будет в том числе и в том, чтобы сохранить единый исторический парк, чтобы люди могли спокойно передвигаться и, э, там... Беззаборная территория – это современная реальность, которая очень хорошо влияет на, э, вообще на ощущение людей, себя в пространстве. Понял. Спасибо большое. Рады были вас видеть у нас в гостях. Всем Спасибо. хорошего дня. Покупаем отель «Ромада».